Одним из наиболее популярных и простых способов перевода денег является с помощью международных систем, таких как Western Union или MoneyGram. Чтобы отправить деньги, не нужно иметь счет в банке, а комиссию отплачивает отправитель. Чтобы воспользоваться услугами системы, вам нужно обратиться в банк или в другую компанию, которая сотрудничает с системой, заполнить бланк и оплатить комиссию, размер которой зависит от суммы перевода. Вторым классическим способом отправки денег является с помощью банковской системы SWIFT. Для этого и у отправителя, и у получателя должны быть открыты счета в банке, в валюте перевода. И отправитель должен легально работать в Германии и иметь возможность подтвердить деньги, которые он будет отправлять. Главным преимуществом этого способа является надежность, отсутствие ограничений по сумме перевода и его дешевизна. Размер тарифов в среднем колеблется от 0,4% до 2,5% в зависимости от тарифной политики банка-отправителя и получателя. Курьерские службы доставок, например, IT-поста, работают по всей Европе и занимаются передачей посылок. А в то же время, как и дополнительную услугу, они могут и передать наличные. При этом, если вы хотите порадовать получателя не только наличными, но и посылкой, то в этом случае передача денег в размере до 300 евро будет бесплатно. Главным преимуществом этого способа является то, что нет необходимости светить операцию и проводить ее через банк. Но в то же время он имеет и недостаток, поскольку деньги передаются физически вместе с посылкой, это занимает определенное время. Современный онлайн-сервис является удобным способом для тех, у кого есть банковские карты в валюте перевода. Одной из наиболее популярных систем является TransferWise, которая работает более чем с 30 валютами в более чем 50 странах. В этом случае деньги передаются через посредника, друга, знакомого или водителя, который направляется в нашу страну. Наверное, для тех, кто живет в Германии нелегально, это, пожалуй, единственный способ. А в то же время он достаточно рискованный, ограничен по сумме. Но если вы все же решили им воспользоваться, то тариф тут договорной, но в среднем 2,5-3% от суммы. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать в нашей статье, ссылка на которую находится в описании к видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.